погулять в парк строителей с Челтиком. О чем мы сейчас устроим? О чем мы сейчас устроим? О чем мы сейчас устроим? У -у -у -у -у. Я не хочу, не хочу. Идем валяться. А -а -а -а. а -а -а. Поваляемся. Поваляемся. Штурку почистим. Наши маленькие. Позагораем. Ангелочка порисуем. Давай, Челсай. Где? Килса укла. Красотка. Ус чопо-чопу. Идем. Теперь будем. Отправить немножко. Вот такая вот у нас ночи, девочка. у, -у, -у. Класс. Челсик, пошли. Пошли фоткаться. А, вот да. Что у нас такой красивый? Новым годом! Поздравляю! Счастья, радости желаю! Кто там? Копай, копай, копай, копай! Уколется об розовые кусты. Розы! Смотри, колючки какие -то. Пошли. Нет, я хочу копать. Где мышки? Мышки, пи-пи-пи. Подснежники ищут. Середину. Подснежники. Нашла? Нашла, нашла. Я нашла подснежники. Я нашла. Сейчас, сейчас. Вот, в парке среди всех пустых деревьев нашли вот такое вот дерево. Сидят голуби, греются. Сейчас мы их будем кормить. О, доставай! Челсик, сюда. Да, пошли голубей кормить. Полетели. Все прямо светки ветки гроздьями. Птицы мира. И беленькие, да? Ой, какие хорошенькие. Челся, смотри, сколько их. Взяли специально хлебушек, чтобы покормить птичек. А то после праздников им. Нелегко приходится фейерверки, еды нет, но хлебушек они любят. какие классные! Ух, челси погналась, зацепилась, челс, челс. Все, побежала копать. Челси? Где птички? Вот он. Где? Ну вот там. Мальчишка. Девчонка. Ой, какой. Очень Ой, какой нравится. классный, да? Мальчик, да? Пошли, Силсон. Mm -hmm. Охотница наша. Пошли. Мама, мама. что я буду Где делать мама? мама мама как я буду жить у меня нет теплого пальтишка у меня нет теплого белья да есть не, есть сейчас оде щебро. оденем оденем тебя хочешь хочу ой шубку на меня надевают ура ура ура ура Бородата вся уже в снегу. Да? Давай тянем, тянем, тянем. Ой, какие мы красивые. Все, пуховичок надет. Побежали. Побежали, побежали, побежали, побежали. А мамку подождать надо. Домой. Пошли. Домой. Ну пошли тогда. Ой, как хорошо. Вот и снег пошел. Сказочный. Все, кустики нашла. Сейчас будем копать. Охота началась. А, там летают, да? Ну, вон, семечки у них есть. Ну, окей, может, что-то и будут есть. Летают там, в кустиках. Как говорит индийское изречение, что кто кормит ворон, тот общается со своими умершими. Mm. У них такое, такое поверье, именно ворон. Вон, смотри, летят птички. А, О, да. взяли. Ну давай, дам еще. Да, еще, да. Воробушки. Uh -huh. Остальное воронам оставим. Угу. Ну и ладно. Ну, дети катаются на ватрушках с маленьких горок. Налепили чего-то. Крепостей, наверное. Да? Пацаны стреляют? Собака у нас уже в шоке. Хвост опустила. Все, собака... Прогулка окончена. Ну, ну да. Пошли быстрее тогда, пошли, пока иди они иди, еще иди. не стрельнули.